приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака рыбы на март 2022 года напоминаю что это видео как и другие прогнозы на моем канале вы можете смотреть по вашему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента а в первую очередь Хочу поздравить тех рыб, у кого дни рождения в марте месяца, И хочу пожелать вам реализации поставленных целей и желаний. Пусть этот год запомнится как очень и очень положительный. А также напоминаю, что на моем канале есть отдельное видео о том, как построить соляр. Ведь именно в день рождения, либо вблизи дня рождения, запускается новый цикл активности, новый цикл нашей жизни, который будет длиться один год. Поэтому если тема Соляра вас интересует, то э, обязательно переходите и смотрите. Месяц начинается с акцента на ваш знак, с акцента на вас самих, ведь 2 числа будет Новолуние в рыбах, и оно будет в аспекте Курану. Поэтому март подразумевает обновление вашей жизни, перемены — это такая внутренняя позиция, когда вы готовы к чему-то новому, когда вы открыты к изменениям. Поэтому, если была какая-то тема, которая вас интересовала, но вы не решались это начать, либо вы хотели что-то изменить, но не получалось, то эта новолуния как раз-таки может запустить новый процесс в вашей жизни. И это будет не только первый месяц весны, но и действительно месяц, когда вы будете пробовать что-то новое. Еще одна важная тенденция связана с Марсом и Венерой. Дело в том, что они предыдущие два месяца шли по вашему 11 сектору, так или иначе подталкивая вас а, объединять свои усилия с другими, быть частью команды выполнять какую-то работу, которая не только в ваших интересах, но и важно так делать, чтобы не подвести команду. И а, сейчас вот а, будет какой-то финальный аккорд в начале месяца, с 1 по 6 число. А, это может быть даже результат вашей проделанной работы. И 6 числа Венера и Марс переходят в ваш 12 сектор. Это может давать такое снижение внешней активности, вы можете сосредоточиться на планировании каких-то важных дел, это может быть также и закулисная работа, то, чем вы будете заняты, вы не будете об этом рассказывать другим, во всяком случае планеты рекомендуют, чтобы эта тема оставалась какое-то время тайной для других, и тогда процесс будет двигаться намного быстрее. Также март — это очень хорошее время для людей творческих. Вы можете ощутить подъем, желание показать что-то этому миру. Это хороший период для развития соцсетей, для того, чтобы коммуницировать через видео, через какие-то соцсети. Поэтому, опять-таки, если эта тема вам интересна, то вы можете активно ее продвигать. Конечно же, я не могу просто обратить внимание еще одно важнейшее событие этой весны, это соединение Юпитера и Нептуна, два ваших управителя, и это соединение продлится с марта по май месяц, и оно будет в вашем знаке. Данное соединение создает огромный акцент на вашей личности, на ваших ценностях, идеалах, планах, целях. Это желание показать себя, проявить себя, вложить свои силы в то, что вот прям ставит след в вашей жизни. Поэтому вопрос приоритетов будет стоять очень остро, и вам важно во всем многообразии выбора выбрать себя, то есть занимайтесь тем, что интересно вам, тем, что принесет конкретно вам результат, чем вы порадуетесь. И вот тот период, когда нужно было быть частью команды, делать то, что интересно вот вашему окружению, этот период подошел к концу, и сейчас наступает новый этап, когда вам нужно действовать в рамках своих собственных интересов. И очень ярко вы это почувствуете в период с 5 по 13 число, когда Солнце будет проходить соединением Юпитер и Нептун. Это может быть период, когда вы будете как раз таки осознавать очень ярко, что вам нужно проявить себя в профессии, в работе. Юпитер — это социальная планета, поэтому она себя проявляет ярко в жизни тех людей, у кого сейчас вот цель показать себя в социуме, развиваться, проявлять активность. Поэтому если вы будете занимать пассивную позицию, вы можете даже и не ощутить тех влияний, которые будут очень яркими весной этого года. Проявляйте активность, ставьте себе цели, действуйте. И тогда вы почувствуете вот попутный ветер в ваших парусах. С 10 по 27 число Меркурий буквально пронесется по вашему знаку, имея хорошую скорость. И создавая интересные, благоприятные аспекты, это даст вам возможность общаться, высказывать свою точку зрения, решать вопросы, связанные с покупками, продажами. Вам будет легко договориться, найти нужных людей. Поэтому однозначно это месяц для вас активный, хотя многое будет оставаться за закрытыми дверьми. Кстати, 17 числа очень интересный день. Меркурий будет в аспекте к Урану. Будьте внимательны за рулем, лучше на этот день не планировать поездки и крупные покупки. Но этот аспект очень быстрый, поэтому он не создает ограничений на длительный период времени. 18 числа будет полнолуние в Деве, в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это полнолуние будет в аспекте к Плутону, и оно дает необходимость обновить сферу отношений. А также данное полнолуние может высвечивать э, тот факт, что в жизни вашего партнера происходят какие-то серьезные глобальные перемены, связанные с э, финансами. Это период, когда ваш партнер может переживать по поводу финансов, его жизни может что-то меняться в связи с работой, с его бизнесом. И в целом это, безусловно, будет каким-то образом и вас затрагивать, в том числе в эмоциональном плане. Но в целом вам важно выбрать правильную позицию в этом месяце, когда речь идет о взаимодействии с другими людьми. То есть планеты показывают, что вам нужно... Думать о себе и э, думать о том, чем вы можете помочь, как вы можете реализоваться, в чем ваш талант, как вы можете себя проявить на данный момент, не вовлекаясь, не погружаясь в всецело в ситуации, которые могут происходить в жизни других людей, либо на работе, либо дома. Кстати, с 21 по 23 число Меркурий будет в соединении с Юпитером и Нептуном. Это очень важный период в плане переговоров, в плане поездок, информации. Вы можете познакомиться с кем-то важным или получить доступ к той информации, которую вы давно искали. Кстати, вторая половина месяца очень подходит для начала обучения. 26 числа Меркурий будет в аспекте к Плутону. Это хороший день для решения финансовых вопросов. И в целом, также у нас в конце марта будет соединение Венеры и Сатурна, что тоже подразумевает рациональный подход к решению финансовых вопросов. Но также вот это соединение Венера и Сатурна произойдет в двенадцатом доме вашем. И это может давать некий момент разочарования или желания дистанцироваться в отношениях, когда вы нуждаетесь побыть наедине с собой. И если вы будете ощущать, что это ваша тема, то обязательно не отказывайте себе в этом. Побудьте наедине для того, чтобы восстановить свои силы. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется полезным для вас. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!